же понимать надо, что реклама в сообществах социальной сети ВКонтакте довольно-таки дорогая, если это популярное сообщество, особенно тематическое, такие как Херовый Харьков. Вот так вот. И не буду говорить, сколько это, во сколько это обошлось, потому как вы, любители позавидовать, найдете для этого повод. Поэтому все ребята... Подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши сексуальные лайки и отвратительные дизлайки, и пишите мне в комментариях, все будет окей. Okay.